Здравствуйте, я Александр Симоненко, руководитель редактивного агентства «ЩИТ» подполковник полиции в отставке, имеющий оперативный стаж более 20 лет в таких подразделениях МВД, как управление уголовного розыска, управление по борьбе с организованной преступностью, а также управление по борьбе с экономическими преступлениями. Сотрудники детективного агентства также имеют оперативный стаж более 15 лет в подразделениях МВД. В настоящее время очень актуально проблема розыска людей и пропавших грузов. Зачастую люди, обратившись в органы внутренних дел за помощью в розыске пропавшего человека или грузов и получив отрицательный результат, опускают руки и считают, что уже невозможно ничего сделать. На самом деле это не так. Мы достаточно продуктивно работаем уже более трех лет и за три с небольшим года нами разыскано более 110 лиц и в достаточно короткие сроки. Срок давности утраты связи с разыскиваемым человеком, а также отрицательный результат при обращении в органы внутренних дел для нас не имеют никакого значения. Мы поможем вам в розыске близких вам людей и пропавших грузов. Мы осуществляем розыск и поиск лиц без вести пропавших, пропавших и ушедших из дома детей, преступников, неплательщиков алиментов, розыск имущества, а также скрытых активов должников и самих должников. Обращайтесь к нам, и мы поможем вам в установлении местонахождения лиц или имущества. Если вы хотите ознакомиться с полным перечнем услуг, оказываемых нашим детективным агентством, жмите на ссылку, находящимся под данным видео, переходите на сайт, выбирайте услугу, звоните, и мы вам поможем.